Меня зовут Сергей. Супротеком пользуюсь уже несколько лет. За это время попробовал обрабатывать автомобили. Ну, те, которые за эти годы у меня были, это Honda Element с хорошим пробегом. Бушный был автомобиль из Америки. Сначала обрабатывал двигатель, потом заливали после поломки коробки автомат. В автомат, в мосты, в гидроусилитель Положительный эффект Расход топлива, угар масла Все уходит, становится все гораздо приятнее и веселее И вот этот опыт уже потом в дальнейшем переносил на другие свои автомобили То есть это было Chevrolet Коптива турбодизель Уже на новый автомобиль, то есть меньше 20 тысяч пробега ну, правда, обрабатывал только топливную систему и двигатель. Автомобиль был гарантийный, поэтому как бы обслуживался в автосервисе. И к официалам прийти с присадками, наверное, было не совсем удобно. Ну, а самому лазить где-то там в какие-то горловины под автомобиль, наверное, не совсем удобно. Сейчас эксплуатирую Volkswagen Touareg. Уже проехал на нем 130 тысяч километров дизель турбодизель здесь обработано все здесь обработано и уже не по одному разу двигатель уже обработали все редукторы коробку автомат раздаточную коробку эффект очень мне очень нравится во-первых Исчезли характерные для дизеля звуки Значит, Ушел угар масла Если раньше на несколько тысяч километров надо было литр масла То сейчас я просто от замены до замены Во-вторых, появилась динамика дополнительная все это может быть субъективно, но я доволен. Во-вторых, расход однозначно изменился в лучшую сторону. То есть сейчас бака 100 литров мне хватает уже больше, чем на 1000 километров. Вот Последний большой пробег – это Москва-Тюмень. Москва, 200 литров топлива в один конец. И последний уже обработали... Совершенно новый автомобиль Это Cadillac SRX Трехлитровый двигатель Бензин ну, Здесь ощущение Столь явно незаметно Но будем надеяться Что вреда не будет а Эффект скажется ну, В дальнейшем В более так, долгосрочной перспективе Надеемся, что этот автомобиль Нас тоже будет радовать Рекомендую Всем своим друзьям В качестве подарка с удовольствием. Я дарю, они с удовольствием принимают. Ну а впоследствии становятся такими же поклонниками Супротека. Спасибо всем за внимание. Всего хорошего, Супротек. Отзывы клиентов, владельцев автомобилей.